Меня зовут Татьяна Юрченко, я вип-партнер компании Куку из города горно Мне 46 лет, в компании я второй год. Значит, История у меня была такова. Несколько лет назад, ну как несколько, в 2008 году я попала в ДТП, у меня была серьезная травма позвоночника. Я не могла спать на спине и на животе, то есть спала только на боку. И вот как-то наступил день. Тогда меня пригласили моделью на обучение по биоэнергорегуляции. Там, значит, ну я, наверное, получила в целом два сеанса во время обучения. И на следующий день утра я проснулась э, очень удивленная, потому что я спала на спине, и у меня не было никаких болевых ощущений. С этого дня эта компания меня сразила, и я здесь. Была. значит, у нее внучка родилась с патологией желчного пузыря, то есть э, его не было вообще. И обнаружили это буквально, ну, только через три месяца, по-моему, потому что как раз началась эпидемия, пандемия точнее, ну, в общем, все там у нее, у этой девочки маленькой было закрыто желчью, органы практически не работали, печень была в несколько раз увеличена. Врачи им сказали, ну, если до операции доживет, то будет хорошо. До операции она дожила. Благодаря препаратам, которые, продуктам, которые пила, взяли э, они эликсир, феникс, капсулу ринджи, пасту, розу и чай. Вот этими продуктами они в течение 9 месяцев дожидались операции. И там, когда в центре, можно, я зачитаю, как она мне написала, очень волнуюсь, прям за нее... В отличие от других деток с, подобным с подобными диагнозами в центре Шумакова, наша Катюшка отличалась очень многим. Все дети были как живые скелеты желтого цвета. А наша Катя была розовенькая, очень активная и всем улыбалась. Все врачи и пациенты, которые там находились, были очень удивлены. Сейчас девочка в полном порядке перенесла операцию «Жила-здорова». И очень благодарна и она, и мама, и мы все вот этой компании, что мы сюда попали и что эта компания дает жизнь новую всем людям. Спасибо, Здравствуйте, партнеры и гости компании. Меня зовут Галина, мне 61 год, я в компании второй год, я фармацес с 40-летним стажем. Как все. Фармацевтики, многие медики, была вся поражена химическими препаратами, видела, как люди приходили в аптеку, набирали лекарства, снимали симптомы, но лучше не становилось. Это всем знакомо. С годами шепли, с лекарствами рос и рос, а люди ко мне все ходили и ходили. Я понимала, что так надо искать другие выходы. Но всевышний Господь меня привел эту компанию. И я, конечно, пришла, чтобы изменить образ жизни и за здоровьем. У меня был псориаз, аллергия на многие продукты. Я не могла кушать очень много чего. Через три месяца у меня ушел псориаз частично. И я стала ну, много что кушать. И теперь у меня, я не пью ни одной химической таблетки. У меня ушел полностью почти псориаз. И... Ушла сопутствующие, так сказать, заболевания, гипертония, остеохондроз. У меня был частичная инсульт, парализация. Это все ушло. И я бесконечно благодарна нашей компании, великолепной продукции, массажер, который теперь у нас есть. Великолепные результаты у меня, у моих родственников, у знакомых. Приглашаю всех, приходите. Самое главное – это жизнь. А жизнь, чтобы прожить ярко, надо быть здоровым. Вот здесь предлагает компания этот вызов. Здорово, да? замечательные... Здравствуйте, гости и представители компании «Партнеры». Меня зовут Елена, мне 51 будет на днях. Я пришла в компанию по здоровью, попала в аварию и было смещение шейных позвонков. И я ходила два года по врачам, по неврологам, э, мануальным терапевтам, стационарам, больницам. И мне с каждым годом ну, вот, все становилось все хуже и хуже. Невролог вообще в конце концов сказала женщина, извините, я не знаю, чем вас лечить, учитесь с этим жить. А я ночами спать не могу, руки начали отниматься, в обмороке начало падать, голову повернешь. Щелка и меня нету. Вот, пришла в компанию. Спасибо большое Ольге Павличенко за то, что она меня пригласила на мероприятие в прошлом году на 8 марта чайку попить. Чайку. Да. И сделала мне один, девочки, один пробный массаж, после которого я полгода не спала. Я выспалась первый раз за полгода. Я, я на следующий день прилетела. Извините за выражение офис и начала пытать, что вы со мной сделали. Врачи два года не могли э, мне дать выспаться. <свят> вот, Девочки, я очень благодарна, что я попала в эту компанию и как побочная, в кавычках, ушел цистит, ушел гайморит, ушел тензелит у моей 12-летней дочери в течение года ни разу, ушел хронический бронхит, ушли... Э, Воспалительные процессы. В общем, я рада, при рада, что я здесь и пригла... приглашаю всех, кто еще не попробовал наши продукции, не попробовал наш массажер, обязательно попробуйте. Это что? Ничего, наскально да, ничего, я, да? Смотрите, какие изменения. мне 63 года, Владимиринск. Ну, хочу сказать тоже про актуальную тему на сегодняшний день. Заболела ковидом. Это я с 18 февраля по 5 марта находилась в ковидном госпитале. И с каждым днем мне становилось хуже и хуже. Я сама медработник и чувствую, что все. Если я не приму какие-то меры, именно как партнер компании, мне привезли сразу больших дозами препараты и у нас расформировали госпиталь на 5 марта. Я должна быть в Алтайку отправить. Потому что средняя тяжелая форма у меня была и двухсторонняя пневмония, и я сказала, я не поеду, я написала отказ мы в двух местах, расписалась из продукции приехала и начала пить. И вот знаете, вот организм все-таки нам подсказывает, мы уже все говорим да, кто партнеру что вот мы что-то хотим с жадностью попить. Вот на тот момент у меня фото было сансынки, потому что видно меня до такой степени. Загрузили только пять антибиотиков и гормоны и все остальное прочее. Я уже понимала, что все, потому что у меня пошла аллергия, начала чесаться. У меня язык черный стал, я сама практиковала больше 40 лет. Черный язык, как, как йогать, я никого не видела, будучи сама прием вела. И такие пошли коросты по телу, думаю, ну все, если я не закончу, Началась санцин, вы знаете, на следующее утро у меня знакомая сестра, пришла мне, когда я уже собиралась уезжать вечером со стационара, она вот у тебя даже сегодня глаза лучше стали. И вот вечером меня дочь увозит, потому что я еще плюсовая выписалась, то есть у меня еще мазок второй был положительный, контактировать нельзя, да, и все, сын болеет дома, а я-то тут вообще привезла домой, и я вот сын, значит, кальций линжи, в общем, все, сю Чинфу, Чии, все, начала, вы знаете, пошло, пошло. У меня такая очистка мощная пошла. Я почему хочу еще сказать, может, кто-то еще не болел, не дай бог заболеть, это страшно. Но помощь отличная, И я выкорбкалась, и мне уже звонят, и я говорю, я глаза жить, на зло, всем врагам. Конечно, продукция в данное время очень актуальна. О чем просто? Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые партнеры. Меня зовут Смирнова Дарья, я из компании из города Гудноалтайск, Рум 88. С мая 2020 года я спецпредставитель бизнес-колледжа В Компанию пришла я в январе 2019 года за здоровьем. То есть 15 лет назад я попала в аварию, где был поврежден мой позвоночник, то есть грудной отдел и шейный отдел. Спустя некоторое время у меня стала эта проблема проявляться очень серьезно. Головокружение, нарушение координации, бессонница, не менее. Меня пригласили буквально случайно на сеанс биоэнергорегуляции. После я, первого сеанса я получила замечательный результат. Буквально думала только неделю, где взять деньги. После сеанса сразу сказал так, он будет у меня 100%. Я приобрела биоэнергомассажера Продукции я еще как-то не сильно так вникала. Но когда я это все получила с ним, uh -huh. да когда я начала принимать биоэнергомассажо, да вот эту замечательную продукцию, все, у меня перепрограммировалось, и все на свете. Uh -huh. То есть я получила замечательный результат по здоровью. Также у меня в семье сын 7 лет ему поставили хронический гостей. 7 лет ребенку, откуда? -то. Замечательная паста роза. Это супер. Когда мы начали ее принимать, все, мы забыли, что это такое. Результатов на самом деле у меня много, я могу разговаривать об этом часами межпозвоночная грыжа, бесплодия, простатиты, циститы, то есть все, что в справочнике, все это есть и результаты замечательные. Благодаря компании, вот этой замечательной ее продукции и маркетинг-плану, корпорация FOOHOLE стала теперь моей основной работой, которую я очень люблю, дорожу. И всем, кто еще не партнеры, не думайте, не не упускайте это ни минуты, ни секунды. Приходите к нам в компанию. А наша компания учит мечтать, ставить цели и достигать цели. Делай нашу жизнь прекрасной, всегда молодые, счастливые. А главное, здоровый. Ты и ваша семья. Здорово, Здорово, да. Здравствуйте, уважаемые партнеры, меня зовут Луиза. Я вид-партнер корпорации ФОХО в ранге «Изумруд». Пришла в эту компанию в 2018 году. В декабре уже под конец, можно сказать, и пришла, конечно, на здоровье за здоровьем. У меня было обострение шейного остеохондроза мелких отростков, я по стеночке буквально ходила, не могла ходить. В течение месяца я лечилась у неврологов, капельницы, уколы, все как положено, как лечат, разворачи. Нет, конечно, я не хочу никого обидеть. Но помогло мне только вот именно, вот Валентина Тимофеевна, где моя, которая сделала мне рентген, спасибо вам огромное, и сказала, тебе нужен биоэнергомассаж. Я посетила три сеанса, я сказала, он будет, он мне нужен, у меня было головокружение прошли от трех сеансов. Мы приобретаем аппарат, конечно, в комплексе и 6 продукцию, которая избавила мужа моего от гипертонии. Теперь у нас вообще замечательная и мышцы, и суставы здоровые, и внутренние органы. Просто замечательно. Я благодарна. Спасибо. Все идите к нам. Не доживейте. Меня зовут Валентина. Я роднуюсь в осень. в компании. Я совсем недавно, около полугода, но результат, конечно, меня поразил. Я мама двоих детей, у меня у сына проблемы, то есть врожденный ему заскакивает гуглинах застакивает единиц, то есть аллергия на все. Буквально попала в компанию абсолютно. я вообще скептик, то есть я к этому отношусь вот так. Да? Пока не попробую сама, я не пойму, что это действительно реально, что это действительно идет и все это правда. Попала я с помощью Луизы То есть она меня говорит, приходи, попробуешь сама Потом уже своим детям Я пришла, попробовала, мне очень понравилось Про продукцию я тогда еще не знала Знала только, что есть такой аппарат чудесный Подумала сразу, так, у меня двое детей У меня вот очень сообразный сколиоз папа больной, у него гипертония Я его беру и за 6 месяцев То есть мы прорабатываем каждый день с ребенком Мы сдаем ему на глобулин И он у нас 400 единиц падает на 200 у ребенка э, аллергия практически исчезла. То есть мы сдавали на аллергены аллергия на все, чтобы он не поел. Плюс у него еще э, врожден ангина, постоянная ангина. То есть э, мне помог эликсир феникс и капсула линжи. У него ангина проходит за два дня. без без бессимптомная вообще. Замечательно. Всех призываю, корпорация очень классная, продукция классная. Спасибо вам большое. Не могу удержаться, чтобы не рассказать свои результаты. В компании «Я Малахова Валентина» я быстро расскажу. Мне 12 год я в компании. В течение двух лет, пользуясь этой всей продукцией, я ушла от четырех операций. Полит на шейке матки, геморрой, плачевная история была по правому глазу и щитовидка. Я очень благодарна этой продукции и всей нашей компании за такой уникальный продукт, который возвращает весь мир к здоровой и счастливой жизни. Спасибо.